Расскажите, что такое Вальхала и чертог воинов? Не Вальхала, а Вальхала. Черток воинов, да. На самом деле такого, такое понятие, оно немножечко ликиратураизировано. Дело в том, что дословно считается, что Вальхала существовала. На самом деле доказ ну, как бы в идеях северных народностей норвежцев викингов считалось что бог один встречает только тех воинов которые перерождаясь попадают в вальхалу проходят чертог воинов где они едят свиное мясо которое жарят на костре и пьют мед и после этого там набирают только 200 воинов на самом деле при смерти человек попадает в проекцию при которой его душа объединяется с Богом или с бесконечностью, и после чего происходит рождение в прошлом или рождение в будущем. Так, в случае, если человек прожил эту жизнь неудачно, был кокошкой, то может он переродиться в прошлом и вновь прожить там этот год или прожить там э, время Советского Союза или еще что-либо. Дело в том, что это для людей созданная система, где мы проживаем более в раннем состоянии или в более позже чертога воинов но в книге мертвых сказано что в случае если человек умирая имеет идею что он попадет в рай то первое что придет ему это будут райские какие-либо угодья в случае если он будет настроен видеть чертог воинов то он попадет в альхалу ну и скорее всего там будет находиться и будет видеть для чего а это чтобы успокоить